Евангелие от Матфея, 17 глава. Шесть дней спустя Иисус взял Петра, Якова и брата его Иоанна, и повел их на высокую гору и уединился там с ними. И там у них на глазах, его облик изменился, лицо его засияло подобно солнцу, и одежды его стали ослепительно белыми. И внезапно явились им Моисей и Илья, и стали беседовать с ним и сказал Петр Иисусу, «Господи, как хорошо, что мы здесь! Если хочешь, я поставлю здесь три шатра, один для тебя, один для Моисея и один для Иллии». И пока он это говорил, на них опустилось светлое облако, и оттуда раздался голос, говоривший, «Вот сын мой возлюбленный, которому я благоволю, слушайте его». Услышав это, ученики так испугались, что пали на землю ниц. Тогда Иисус подошел, коснулся их и сказал, «Не бойтесь, встаньте». И когда они посмотрели вокруг, то не увидели никого, кроме Иисуса. Когда ученики спускались с горы, Иисус приказал им, «Никому не рассказывайте о том, что видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Тогда ученики спросили его, «Почему же законоучители говорят, что первым должен прийти Илья?» Иисус ответил им, Известно, что Илья должен прийти и навести порядок. Но говорю вам, Илья уже приходил, но люди не узнали его и плохо обошлись с ним. Так же и сын человеческий пострадает от их рук. И тогда они поняли, что он говорит им про Иоанна Крестителя. Когда он вернулся к народу, к нему подошел один человек, опустился перед ним на колени и сказал, «Господи, смилуйся над моим сыном». У него падучие, он ужасно мучается и часто падает в огонь и в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не могут его исцелить. И сказал Иисус в ответ, «О вы, неверные, идущие неверными путями! Сколько еще придется мне оставаться с вами? Как долго еще придется мне терпеть вас? Приведите его ко мне!» Иисус приказал бесу выйти, и тот вышел из мальчика. И он исцелился в тот же миг. Ученики подошли к Иисусу, когда он был один, и спросили, почему же мы не смогли изгнать нечистого. Он сказал им, из-за того, что у вас слишком мало веры. Истину говорю вам, даже если бы ваша вера была не больше горчичного зерна, вы могли бы приказать этой горке, передвинься отсюда туда, и она передвинулась бы, и не было бы для вас ничего невозможного. Этот дух изгоняется только молитвой и постом. Когда они все вместе пришли в Галилею, Иисус сказал им, «Сына человеческого выдадут людям, которые убьют его, но на третий день он воскреснет». Ученики Иисуса очень опечалились. Когда Иисус и его ученики пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмового налога и спросили, «Твой учитель платит двухдрахмовый налог на храм?» Петр ответил, «Платят». И вошел в дом, прежде чем Петр успел что-либо сказать, Иисус спросил его, «Как ты думаешь, Симон, с кого владыки мира сего берут пошлины и налоги, со своих детей или с других людей?» Петр ответил, «С других людей». Иисус сказал, «Значит, их дети свободны от налога, но чтобы не раздражать власти, пойди к озеру, забрось уду, и у первой рыбы, которую поймаешь, открой рот. Найдешь там четырехдрахмовую монету, возьми ее и отдай им за себя и за меня».